Близкий друг Пашиняна, директор издательства Антарас Армен Мартиросян, написал на своей странице пост, посвященный тому, что армяне на протяжении последних десятилетий оккупировали земли Азербайджана. 26 лет назад зашли в чужую страну, хозяйничали, строили дома, использовали рудники. Сейчас хозяин территории говорит, уходите, а мы говорим, это не входит в договоренность. И это ваш уровень. «А вам понравится, если я свой письменный стол поставлю у вас дома?» Написал Мартиросян, после чего в его адрес полились проклятия, оскорбления и угрозы со стороны армян из-за проазербайджанской записи. В итоге ему пришлось деактивировать личную страницу и бизнес-страницу Антареса в Facebook. Это не первый случай, когда здравомыслящий и говорящие правду армяне становятся мишенью соотечественников которые последние годы уже слепо начали верить во все придуманные фальсификации и искренне негодуют, когда им приходится сталкиваться с реальностью. Телеграм-канал Буча, опубликовавший скриншот поста Мартиросяна, призвал людей расправиться с ним при встрече. Призыв канала поддержал и хозяин провокатора Семена Пегова, Арам Габрилянов, который сидит в России, является ее гражданином. После победы Азербайджана Араму не сидится спокойно, он во все занимается разжиганием ненависти к азербайджанцам и призывает армян свергнуть власть во главе с Пашиняном. Отметим, что военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Короченко написал заявление в Генпрокуратуру России и в СНБ Армении, чтобы те приняли меры в связи с деструктивным поведением Габрилянова.